Ребят, всем привет! Меня зовут Сергей Калинин, я риэлтор из города Пенза. Это небольшой провинциальный город, 500-550 тысяч населения. В недвижимости я уже порядка пяти лет. Сначала пришел и занимался арендой, последнее время занимаюсь продажей недвижимости. Модель, собственно, у меня была очень простая. Я работал от продавцов, с покупателями я не работал никогда. Вот, и продавал квартиры продавцов. Но после того, как я посмотрел э, бесплатный вебинар от, Дарли, э, от Дарьи Герлейн, э, у меня немножко в голове что-то повернулось, и я решил, что теперь я буду э, продавать, то есть покупать квартиры для тех людей, которые э, хотят приобрести недвижимость. Почему так у меня произошло? Э, ну, наверное, очень просто все, да вам советую, не буду отвечать на этот вопрос, просто посмотрите вот, бесплатные вебинары, которые проводит Дарья и возможно у вас тоже что-то поменяется в голове вот. поэтому на курс, когда я пришел на курс, я конечно был не новичок, но так как я поменял модель работы, соответственно я принял для себя решение, что я на курс прихожу просто обычным новичком, потому что на тот момент, когда я пришел на курс У меня не было ни одного клиента Который бы хотел купить квартиру То есть были какие-то там продавцы вот, Я их передал э, своим коллегам И э, вот на момент курса у меня не было ни одного собственно, клиента да? Что произ произошло у меня за курс? За две последние недели Когда мы начали уже разрабатывать и строить автоматическую систему привлечения покупателей у меня пришло за две недели порядка 30 клиентов. То есть вот на сегодняшний момент, сегодня уже пошла первая неделя а, с, с окончания курса, у меня там около 40 клиентов тех людей, которые хотят у меня купить квартиру. вот а, Конечно, они не все хотят вот прям здесь и сейчас купить. да И а, даже вот эти там ну, 35, наверное, 37 клиентов, они у меня растянулись уже где-то на полгода. Есть люди, которые хотят сейчас купить, есть люди, которые хотят купить через месяц, есть люди, которые хотят купить э, осенью. И это, ребят, только самое начало. Почему? Потому что система уже работает, система мне приносит 2-3 э, клиентов в день, в день, вот мы сейчас с вами разговариваем, э, система работает и уже приносит клиентов поэтому вот первое что как бы я хочу отметить это то что э, за время курса э, мы настроили автоматическую автоматическую подчеркну систему привлечения клиентов это очень здорово почему потому что это экономит огромную кучу времени да то есть ты не бегаешь не ищешь не расклеиваешь, там каких-то объявлений лишних, там, левых не делаешь. Да? То есть у тебя все работает на автомате, причем э, все легально, все хорошо, и люди обращаются именно уже заинтересованные в том, чтобы купить квартиру. Вот, это первое. Второе. Э, дали определенные скрипты продаж. То есть, э, ну, грубо говоря, такие словесные речевки, которые э, уже отработаны причем годами отработанные, да, и приносит результат. Поэтому здесь только надо брать и делать. Весь курс очень практический, то есть вот за это все время все задания, которые нам давались, это просто бери, делай, получай результат, бери, делай, получай результат. И это очень классно. Поэтому вот для сомневающихся, ребят, это нормально, если вы сомневаетесь, я был таким же, да, потому что, ну, курс достаточно дорогой и конечно там отдать сразу такие деньги не зная да, там получится у тебя не получится есть определенные сомнения ну, вот. но а, как бы я дал себе шанс да и а, ни, вот ни капли об этом не жалею почему потому что сейчас я уже понимаю что а, клиенты приходят приходят автоматически и это такой накопительный эффект который как снежный ком то есть в этом месяце пришло там 40 клиентов, на следующий месяц 40, в следующий месяц 40 и так каждый раз будет приходить и база будет расти. И соответственно вот эта база и дает возможность делать огромное количество сделок. Вот, это очень классно. Что еще помимо... Ну то есть... ну Полностью курс э, заточен на результат. Я очень много проходил всевозможных курсов. Они были платные, бесплатные. да, вот. Но то, что дает Дарья с Антоном, это, конечно, м -м, ну, вызвало у меня такой эффект вау. А, даже после курса, вот сейчас у нас курс закончился, даже после курса ребята помогают. Э, у нас есть закрытый чат, в котором мы постоянно задаем какие-то вопросы. И они нам на это Отвечаю, то есть нас не бросают Поэтому, друзья, для тех, кто... Во-первых, это видео я записываю для того, чтобы сказать спасибо Сказать огромное спасибо Дарье Сказать огромное спасибо Антону, Андрею Это те люди, которые с нами занимались, да, и занимаются до сих пор Вот, и хочу сказать тем ребятам, тем коллегам, которые... Только-только планируют там проходить или не проходить. Ребят, не думайте, проходите. Главное, самое главное правило, которое вы должны для себя принять, это просто следовать тем советам, а что говорит Дарья, что говорит Антон. Вот прям делать слово в слово. А все достаточно легко может справиться и новичок, и старичок, да, вот, но единственное, как бы, условие для того, чтобы получить результат, это просто делать, делать по тем инструкциям, которые говорят, ребят, все достаточно просто, поэтому за вот, там, 4 недели, которые мы проходили, все это можно отстроить, поэтому, друзья, буду заканчивать уже свой отзыв, Большое спасибо Дарье и э, ее команде, да, но, ребята, а те, кто сомневается, сомневаться это нормально, сомневаться это, в принципе, правильно, но дайте себе просто шанс и поверьте, оно того стоит. Все, всем пока, с вами был Сергей Калинин, специалист по недвижимости в городе Пензе.